всем привет ребята с вами я одесса яс и сегодня я покажу как удалить талон погнали первым делом вам нужно зайти в панель управления и компоненты находим на столом и удаляем. Если вы хотите навсегда его избавиться, мы выбираем галочку Удаляй, удалить все данные. как мы это сделали можно теперь о нем забыть надеюсь видео было понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем